Компания Salesnik International представляет Кэрол Ломбард и Фредерик Марч в фильме Ничего Святого. В ролях, Чарльз Уиннингер, Уолтер Коннелли, Сика Руман, Фрэнк Фэй, Трой Браун, Макси Розенблум, Маргарет Хэмилтон, Олин Хауленд. Музыка в исполнении оркестра Квинтет, Реймонда Скотта. Оператор Говард Грин композитор Оскар Левант. Художник Лайл Уиллер. Автор сценария Бен Хэкт. Все события персонажа этой истории вымышлены. Любое сходство с реальными людьми следует считать чисто случайным режиссер уильям Уэлман продюсер дэвид оселзник это нью-йорк город небоскребов. где прилизанные холыщи и всезнайки торгуют в разнос золотыми слитками. И где затоптанная правда, поднявшись с земли, выглядит еще больше ложью, чем фальшивый стеклянный глаз. Дамы и господа, когда редакция Morning Star собрала нас на этот банкет, я понял, что лишь двое из присутствующих смогут достойно представить великого человека, которого мы сегодня чествуем. Это либо ваш покорный слуга, либо звезда журналистики, мистер Уоллес Кук, мой добрый друг и выдающийся репортер. Ловлю на слове. Я хочу, чтобы мистер Кук сам рассказал вам о подвиге, который он совершил не только для «Молнинг Стар», но и для всего человечества, заинтересовав нашего почетного гостя этим проектом. 27 музейных залов, посвященных науке и искусству. 27 экспозиций, которые будут носить одно имя — Храм культуры Монингстар. На каждый вложенный нами доллар наш уважаемый гость готов ответить десятью. Дамы и господа, мне выпала великая честь представить вам арабского принца с сердцем столь же необъятным, как и его кошелек. Итак... Сказочный и всемогущий восточный владыка Султан Малсултан. Да пребудет с вами мир, друзья мои. Мир и все блага просвещения. Это он. Это он, мой муж. Мистификация столетия. Султан Монингстар оказался чистильщиком обуви. Султан в маскарадном костюме. Восточный владыка натирает ботинки до блеска. Well. Итак, мой дорогой восточный владыка, я не буду настаивать на аресте. Я возьму тебя на работу уборщика. Понятно? Спасибо, сэр. Я хочу, чтобы ты всегда присутствовал в редакции, чтобы мои репортеры и мистер Уоллис Кук постоянно видели перед глазами живое предостережение против вранья. Слушай, сэр. Позвольте спросить, а мистер Кук останется репортером? Я бы не хотел, чтобы он потерял работу, он был так добр ко мне. Мистер Кук не будет уволен, Ваше Величество. Но ради его собственного блага и ради блага Монинг Стар я избавлю мир живых от его присутствия. Редактор Некрологов. Come okay, here, boys. «Говорю тебе, Оливер, я не виноват. Это жирная скотина надула и меня. Я верил каждому его слову, так же, как и ты. Оливер, либо ты забываешь эту историю с гарлемским принцем и нищим раз и навсегда, либо я сегодня же хлопаю дверью. У тебя контракт с нашим изданием еще на пять лет. Ты не можешь уйти, если только не хочешь на это время забыть о журналистской деятельности». «Я понял. Но не будешь же ты пять лет кормить меня некрологами». «Таковы были мои планы, мистер Кук». Хороша благодарность. Я твой лучший репортер. Я раздобыл тебе сотни сенсаций. Так нечестно, Оливер. Это не по-человечески. Замолчи! Оливер, не хотелось бы тебе говорить, но газета пойдет ко дну, если я буду и дальше торчать в этом погребе. Вот, посмотри. Что это? Бедная провинциальная девушка, обречённая на смерть от отравления радием. Мы об этом Писали? Писали. Ты стареешь, Оливер. Смотри, ты выделил этой Хейзел флаг только шесть строчек. Бедняжке осталось жить всего несколько месяцев в глуши. Смерть смотрит ей в лицо. Что она чувствует? О чем думает? Ради разъедает ее кости. Не ори на меня! Послушай, Оливер, ее история заставит зарыдать даже истукана. Почему стар не за нее, я тебе скажу. Потому что я сижу в погребе по какой-то твоей дурацкой прихоти. Слушай, Оливер, дай мне этот шанс. Я в лепешку разобьюсь, но искуплю свою вину. Меня нужно пристрелить за мои мысли. А что ты думаешь? Я думаю, что, может быть, ты не самый последний имбицил на Земле, и что, может быть, ты научился на своих ошибках. Так помоги мне, Оливер, уже утром я буду в Вермонте. Я сделаю для тебя репортаж, который всколыхнет весь Нью-Йорк. Ручаюсь. Я прошел через ад. Последние три недели я не мог появиться в кафе. Оркестр сразу начинал играть Дикси. Это просто совпадение. Все, я дал тебе добро, поезжай и реабилитируй себя. Спасибо, ты не пожалеешь. Если я не вернусь с потрясающим материалом, можешь засунуть меня в чулан и сделать кладбищенским обозревателем. Варшава, штат Вермонт. Новое отравление радием. уже охватил Варшаву. Жители города спрашивают, кто следующий. Вы закончили? Да. Вы знаете эту девушку, Хейзел Флаг? Да. Красивая девушка, да? Да. Где она сейчас, в больнице? Нет. Просто гуляет по городу, смеется и радуется жизни? Да. Вы что, знаете только два слова? Нет. Тогда почему-то говорите. Как ваше имя? Бул. Мистер Бул, меня зовут Кук. Я из Нью-Йоркской газеты Morning Star. Думаю, я буду проводить много времени на вашем телеграфе. Это вряд ли. Почему? Город принадлежит часовой фабрике. Им не нужны скандалы. Здесь все делается по их слову. Можете сразу садиться в обратный поезд. А что за человек доктор Донор? Он не станет с вами разговаривать. Никто не станет с вами говорить в этом городе, кроме меня. Езжайте кого лучше домой. Ну, если вы не против, я сперва немного прогуляюсь и полюбуюсь окрестностями. Я бы вообще не раскрыл рта, если бы знал, что это будет даром. Простите, я забыл, что я в Вермонте. Доброе утро, сестра. Вы здесь за старшую? Да. Я уже час гуляю по вашему чудесному городу. Можно мне присесть? Разрешите? Нет. Кажется, вы меня плохо поняли. Нет. Вы знакомы с Хейзл Флаг? Да? Не знаете, где бы я мог сегодня ее найти? Вы газетчик из Нью-Йорка. Как вы угадали, сестра? Узнала по описанию. Уэл Бул может болтать сколько влезет, но не ни я, никто другой в этом городе не будем иметь с вами дело. Эта лавка принадлежит часовой фабрике, и мне нужно, чтобы нью-йоркские любители скандалов здесь что-то разнюхивали. Ладно, сестра. Сколько я вам должен? Ну, вы поотнимали у меня время. Большое спасибо. Сожалею, что поотнимал у вас столько времени. Извините. Доброе утро. Доктор Доннер у себя? Да. Это его приемная? Да. Вы не скажете, что к нему пришел мистер Кук? Скажите сами. Доктор Доннер? Да. Меня зовут Кук, я приехал из Нью-Йорка. Присядьте, я сейчас. Чудесный день. Да. да. Что у вас, молодой человек? Сенная лихорадка? Нет, не лихорадка. Сейчас у многих сенная лихорадка. Мисс Джорджио Нашер Забрали только вчера, вы ее знаете? Нет. Откуда вы говорите, приехали? Из Нью-Йорка. Я хотел узнать, не поможете ли вы мне найти Хейзл Флаг? Из Нью-Йорка? Да. Знаете, что я думаю, молодой человек? Что вы газетчик? Я их чую. У меня нюх на них. Извините, я немного проветрю. Я вам скажу в двух словах, что я думаю о газетчиках. Даже рука Господа, проникающая в самые глубины зыбучих топий, не поднимет никого из них ни на дюйм. Такова степень их падения. Кажется, вы немного суровы в отношении людей моей профессии. Не очень, но слегка. Ничуть. У меня нет предрассудков, молодой человек. Но когда тебя грабят, обманывают и надувают 22 года, вполне позволительно сформировать мнение. Так значит, вы из Нью-Йорка? Да. Не знаете, случайно, такую газету «Монинг Стар»? Вы имеете честь, доктор Доннер, общаться с наиболее выдающимся представителем этой газеты. Святые угодники. Вы из «Монинг Стар». Сидите на месте, не двигайтесь. Я покажу вам такое, от чего у вас кровь застанет в жилах. Послушайте, доктор, я уже немного устал от этой бесконечной суеты. Где я могу найти Хейзл Флаг? Нет, сэр, не заговаривайте мне зубы. Вот они, доказательства. Я обращаюсь к вам как к человеку науки, доктор Доннер. Какой адрес у мисс Флаг? Не тратьте мое время, молодой человек. Вот, прочтите. Это копия письма, которое я написал. Читайте. Ну же. Услуга за услугу. Дайте мне ее адрес, и я всю ночь посвящу этим интересным документам. Я принял участие в конкурсе без малейших колебаний. Шесть величайших американцев. Я назвал их всех и доказал, почему именно они. И что было дальше? Я выиграл 10 тысяч долларов? Нет, сэр. Может, я выиграл 5 тысяч? Может они хотя бы попытались сохранить лицо, присудив мне тысячедолларовый приз? Только не эта банда прохвостов. Вот что они мне прислали. Чек на один доллар, молодой человек. За 22 года. Доктор Донер, будьте благоразумны. Нельзя же копить обиду 22 года. Я буду копить ее, пока не умру. Вот увидите. 22 года назад у Моллингстар был шанс завоевать мое уважение. Они предпочли оскорбить меня и унизить. Что ж, отлично. Пока я жив, я докажу им, кто были шесть величайших американцев и кто должен был получить первый приз. В дремучей Африке я бы то добился большего. А вы знаете, кто получил эти десять тысяч долларов? Жена редактора. Доброе утро. Доброе утро. Не надо сидеть с таким несчастным лицом, Хэйзел, будто вы на кладбище. Вам бы тоже было нехорошо, если бы вы знали, что в любую минуту умрете. Можете перестать изображать из себя умирающего лебедя. Судя по последним анализам, смерть вам не грозит, разве что на вас наедет машина. Только тогда. Что? То, что вы слышали. Я не люблю повторять дважды. Иннах, вы хотите сказать, что я не умру? Вы здоровы как лошадь, и хватит на меня таращиться, а то я порежусь. Я сейчас заплачу, Инах, я не могу сдержаться. Но, ну перестаньте, в кабинете у врача так себя не ведут. И потом от мыльной пены у вас разболится живот. Инах, вы спасли мне жизнь. Ерунда. Мой первый диагноз был ошибочным. Просто мне уже везде мерещится отравление радио. Я ведь была мужественной до сих пор, правда? Пожалуйста, скажите, что да. Что ж, Хейзел, теперь, когда все позади, я могу признаться, что мне было жаль вас. Простите. Это было нелегкое испытание. Хотя, по правде, не знаю, чему я радуюсь, Симихолм. Вы испортили мне поездку. Какую поездку, Хэйзел? Я собиралась взять эти 200 долларов, которые дают на похороны, поехать в Нью-Йорк, промотать их там и умереть счастливой. И это ваша благодарность за то, что я вырвал вас из когтей смерти? Я сама не понимаю, счастлива я или нет. Все так перемешалось. Послушайте иных. А вы непременно должны сообщить на фабрику. Я знаю, это немного нечестно. Я бы с радостью, Хайзел, только я лишусь работы в ту же минуту, как они выяснят, что я солгал. И потом. Все-таки существует врачебная этика. Спасибо вам за беспокойство. Я ужасно вам благодарна. Просто это немного жутко, родиться дважды и оба раза в Варшаве. Мисс Флаг, простите, я Оли Скук из Нью-Йоркской газеты. Я приехал вас повидать. Понимаю, вам должно быть трудно говорить, но если вы только меня выслушаете... Мне уже нечего вам сказать. Слишком поздно. Я знаю, что вы чувствуете, мисс Флаг, но я не стану терзать вас вопросами о вашей болезни. Я только что видела доктора Доннера, и он мне сказал... Пожалуйста, не плачьте. Пока я вас ждал, у меня родилась идея. Я хочу, чтобы вы поехали со мной в Нью-Йорк. Что? Я вас приглашаю. Я и Морлинг Стар. Только ничего не говорите, пока я не доскажу. Я молчу. Будь вы моей сестрой или близким человеком, я бы увез отсюда вас живой или мертвый, мисс Флаг. Я всегда мечтала повидать мир, прежде чем вы я. Вы прожили здесь всю жизнь? В два раза дольше. Вы никогда не бывали в Нью-Йорке? Бабушка брала меня однажды, когда мне было три года, но я ничего не помню. Слушайте, мы покажем вам город. Вы всюду побываете, вы проживете в тысячу жизней больше, чем в этом замшелом городишке. Как это верно? Значит, договорились? Даже не знаю. Я ведь буду всем в тягость. В тягость? Каким образом? Нехорошо заставлять людей думать о плохом. Я буду отравлять другим существованием. Скажу вам откровенно, даже если это прозвучит нехорошо, вы станете Сенсации. Весь город захочет прижать вас к сердцу. У вас будет все, о чем вы мечтали, на серебряной тарелочке. Вы почувствуете себя алладином с волшебной лампой. То есть они будут любить меня за то, что я умираю. Это слишком жестокие слова. Нет, они полюбят вас, потому что вы станете символом мужества и героизма. Поговорим об этом в самолете. В самолете? Мы что, полетим туда? Разумеется, у нас мало времени. Я хотел сказать, что чем раньше мы доберемся, тем больше у нас будет времени на развлечения. Знаете, я сама хотела туда ехать, я сберегла 100 долларов. И за 100 миллионов нельзя купить то, что подарит вам Моринг Стар. Идемте. Подождите, я хочу взять его с собой. Кого? мальчика на велосипеде? Да не ты, а доктора донора. Подождите здесь. Вы ведь не уйдете? Нет. Я мигом. Так вы будете ждать? Да. Хорошо. Инах. Инах. Инах. Иннах. Меня не интересует вид с этой точки. Но это же статуя свободы. Я ее уже видел. Я связался с Оливером. Это мой редактор, Оливер Стоун. Он уже выплясывает в нетерпении, ожидая вас. Надеюсь, он хороший, как и вы. В нем есть своеобразное обаяние. Это смесь чертового колеса с оборотнем, но у него доброе сердце, если суметь до него достучаться. Вы волнуетесь? Скажите мне. Нет, нет. Я просто надеюсь, что ко мне не выстроится длинная очередь из докторов Пинсне. Я еду в Нью-Йорк не для того, чтобы быть морской свинкой. Все знают, что отравление родим неизлечимо, так зачем же тратить на это время? Не тревожьтесь, вас никто не побеспокоит. Я не собираюсь укладываться в постель, пока у меня не начнутся конвульсии и не будут выпадать зубы. Вот тогда я стану волноваться до да иных. Не имею ничего против. Как себя чувствуете, матрос? Отлично, наш кипер. Ну вот и Нью-Йорк во всей красе. Мистер Кук, да? Спасибо. Это Оливер, почти не мое счастье. Он организовал для вас торжественную встречу. Весь Нью-Йорк ляжет к вашим ногам. Будут звучать трели, играть оркестры, жужжать камерой. Но, ну, матрос, хотите что-то сказать, прежде чем все начнется? Меня ждет удивительное время. А все эти конвульсии это потом. Сейчас я хочу наслаждаться жизнью. Да. Да. Но если это не выжмет из них слезу, то я не знаю, что. Слезу? Почему они должны плакать? Потому что вы самое мужественное дитя из всех живущих на свете. На этот раз никакого обмана. О, смотрите. Здравствуй, Хейзел. Смертельно больную девушку приветствуют в Нью-Йорке. Мэр вручает ей ключ от города. Из речи мэра Хейзел показывает нам новые высоты беспримерного мужества. Знаменитый поэт ищет вдохновение в обреченный Хейзел-флаг. Этот смех девичий на краю могилы. О сердце, что поет у роковой черты. Приезжий поэт посвящает Хейзлфлаг оду. Здесь сегодня пообедала мисс Хейзлфлаг. Всевозможные виды сыров и колбас только у нас. Мэдисон-Сквер-Гарден. Бои без правил. Не возбуждайте слишком сильно, это все обман. Что вы сказали? Я говорю, не возбуждайте слишком сильно, это обман. Что обман? Эти борцы, настоящий здесь только ринг. Ах, они. Это символ всего нашего города. Люди, которые притворяются, что они дерутся, любят, плачут, смеются, все они лгуны. И я возглавляю список. Не говорите так. Использовать вас, чтобы получить место на первой полосе, наживаться на вашем хрупком, с недаемым недугом теле, я еще хуже, чем эти прохиндей. Мне сегодня очень хорошо, Олли. Вы и Монинг Старк были так добры ко мне. Эти волшебные платья, банкеты, театр. Это было просто чудесно. Не смотрите на меня такими благодарными глазами. Это разбивает мое сердце. целы? Да, да, все в порядке. Дамы и господа, я только что узнал, что в нашем зале присутствует мисс Хайзел флаг Я хотел бы попросить почтеннейшую публику отдать дань этой удивительной девушке... Десятью секундами тишины. Прошу вас. Давайте, ребята. яхты, если я задам личный вопрос? Мы здесь для того, чтобы стать поближе. Задавайте. У нас заваливается мачта, потяните штак. Вон ту штуку? Да, мой маленький матрос, да. Постарайтесь не упасть за борт. Я спрашивала нескольких людей, но они не знают. Не знают чего? Женаты ли вы? Ответ большими буквами – нет. Нет? Нет. Понятно. Наверное, газетчики вообще не женятся. Не раньше, чем проработают 14-15 лет. Это опасный возраст для журналиста. Его идеалы еще не сформировались, и он становится легкой добычей зрелых официанток. А когда его лучшая сторона рождается, он ждет. Чего? Звукопожарной сирены, мисс Флаг. Он ждет, чтобы поспешить на пожар. Что это за пожар, мистер Кук? Любовь. Мы, в Варшаве не слышали. Да, слухами земля полнится казино модерн вечер в честь хайзел флаг красотки со всего света вам весело? Да, но, знаете, я немного подавлена. Вчера, когда я вошла в театр, все прямо вздохнули. О, я, наверное, для них как ходячая холера. Сейчас же прекратите. Раньше я любил, когда Нью-Йорк сходил с ума из-за какой-нибудь знаменитости. Танцуя на улицах, озаряя свои сердца неоновыми огнями. Но я уже устал от фальшивых слез и притворной скорби из-за вас. Я рада, что они фальшивы, так даже к лучшему. Мне бы не хотелось чувствовать, что я заставляю всех этих людей страдать по-настоящему. Уолли, Уолли, посмотрите на того человека в парике. Приветствую, приветствую вас, мои дорогие друзья. Сегодня среди нас находится та, что привносит нотку жизненной драмы в наш маленький мир развлечений. Она сидит здесь, ее глаза блестят, а лицо сияет радостью. Она жадно впитывает звуки веселья и льющийся на нее сверкающий дождь удовольствия. Так давайте же пить вино, смеяться и аплодировать, пока это юное, обреченное дитя посылает вам свой привет, свой прощальный привет с благодарной улыбкой на устах. Итак, представление начинается, мои маленькие актеры. Представление начинается. И сегодня вы не звезды бродвея. Сегодня вы просто харисты, которые будут смеяться, танцевать и радовать взор, чтобы подарить последний краткий миг и веселья самой скромной и милой из американских героин мис Хейзел Флаг. Веселье — это хорошо. Главное, вовремя очнуться. Пожалуйста, не говорите о делах. Наш следующий номер, дамы и господа, называется «Героини истории». Екатерина Великая, которая спасла Россию, и это действительно так. Леди Гадива, которая спасла свое целомудрие, вот как это было. Катринка, которая спасла Голландию, заткнув пальчиком течь в плотине. Покажи им свой пальчик, малышка. Покахонтас, которая спасла капитана Джона Смита, а позже помогла ему разбогатеть на микстуре от кашля. Теперь, дамы и господа, я хочу вам представить эту юную девушку из Варшавы, штат Вермонт. Этого маленького солдата, чья героическая улыбка перед ликом смерти исторгает слезы из каменного сердца нашего города. Я покорнейше прошу ее занять принадлежащее ей место среди величайших героинь истории. Наша собственная героиня, мисс Хейзел флаг Земля салютует Хейзл Флаг. Смотрите, с Хейзл что-то случилось. Пропустите, молодой человек. Бьется. Доктор, я хочу знать самое худшее. Не щадите наши чувства. Через 15 минут мы выйдем к прессе. Ну что, доктор? Я ожидал чего-то подобного. Надо унести ее отсюда. Скорее. Пожалуйста, занимайте свои места. Прошу вас, тише, тише, рассаживайтесь. Никакой паники. Представление продолжается. Так желала бы сама Хейзел. Хейзел падает в обморок. Вы меня ужасаете, Хейзел. Напиться посреди вечера в вашу честь. Немедленно ложитесь, как я вам сказал. Я не больна. Я лишь чуточку пригубила, а потом через меня скакали все эти буйволы. Это не буйволы, это лошади. Меня могли затоптать до смерти. Хватит реветь. Вот если бы сейчас вас кто-нибудь увидел, хорошенькое было бы дело. Стыдно. Снимайте челки. Снимайте сами, если хотите. Утром, светлым утром. Эй, что вы делаете? Если что-то случится, придется отзывать тираж. Это все, что тебя заботит мозга осел с печатным станком вместо сердца. Несчастная нежная девушка стояла посреди этого гогочущего табуна и улыбалась. Просто улыбалась. Сбереги пафос для читателей, Уоллис. Оливер, это самое доброе и очаровательное дитя на свете. Да, ты уже это говорил, Уолли. С меня хватит. Я больше не могу разыгрывать траурную церемонию. Я ухожу. Right. С ней все в порядке, джентльмены. Спит как дитя. Вы уверены? Вот-то ничего и не случилось. Утром она будет в абсолютно добром здравии. Утром, осветлым а утром. О oh. oh. oh oh, боже, мисс Раферти, мисс Раферти! Пусть они перестанут звонить, у меня голова раскалывается. Слушаю, я не хочу ни с кем говорить. Одну минутку. Там внизу дети, школьники, они пришли, чтобы спеть для вас. Об этом вчера договорился мистер Стоун. Это ужасно, я с ума сойду. Ладно, зовите их. Пусть поднимаются, сэр. У меня будто лесопилка в голове. Можете быть свободны, мисс Раферти. Я вам кое-что принес. Сырые яйца. Это именно то, что вам нужно. Сырой белок нейтрализует алкоголь. Вот, выпейте, это успокоит желудок. Давайте. У меня их целая дюжина. Вот так себя чувствует пьяницы, да? Хейзел, ваше нынешнее состояние называется похмелье. То, что у меня еще хуже, это называется совесть. Выпить яйцо, это успокоит и совесть. Я гублю его. Давайте посмотрим ваш пульс, Хейзел. Отстаньте от меня, у меня нормальный пульс, я здорова как бык. Тогда прекратите стоны. Вы не знаете, из-за чего эти стоны? Как я хочу, чтобы у меня действительно была какая-нибудь смертельная болезнь, тогда я его не погублю. Кого это вы губите, Хайзл? Уолли, мистер Акука. Ах, его. Возьмите еще яйцо. Инах, он думает, что я помогу ему стать великим журналистом, и тогда его повысят. Мистер Стоун даст ему премию. Видимо, из тех 10 тысяч, что они задолжали мне. Если я не жалуюсь, то с чего бы ему? Он думает, что делает карьеру за мой счет, и это его мучает. Я не могу этого вынести. Знаете, что будет, когда узнают, что я всего лишь жалкая обманщица? Во всем обвинят его. Да-да, люди просто сожгут эту газету, а Уолли мэр прикажет линчевать. Вот увидите. Ой, ну, зачем вы позволили мне ехать в Нью-Йорк? Мисс Флаг, к вам мистер Кук. Вы в состоянии с ним разговаривать? О, да. Пусть... Пусть войдет. Заходите. Здравствуйте. Доброе утро, Хейзл. Доброе утро. Доброе утро, доктор. Ничего, если я немного побуду с ней. Она отлично держится последние несколько недель. Рад это слышать, Хейзл. Я. Мы очень волновались. Простите. Я бы вас не побеспокоил, но я уезжаю, и, возможно, мы больше не увидимся. Уезжайте? Куда? Недалеко. В Олбанне. Зачем? Мне нужно встретиться с губернатором. Олис, какие у вас дела в Олбанне с губернатором? Хейзл, вам нельзя переутомляться. Но если это касается меня, я должна знать. Это касается приготовлений, Хейзл. Каких? К похоронам? Каким похоронам? Вашим. Я вас расстроил? Да нет, у всех когда-то будут похороны. Но не такие, как у вас, дорогая. Я хотел, чтобы это осталось сюрпризом. Нет, лучше расскажите мне заранее, чтобы я была готова. Надеюсь, это будут скромные похороны. Нет, Хайзел, боюсь, что это невозможно. На сегодняшний момент у нас в списках 40 тысяч автомобилей и огромное количество желающих добраться своим ходом. Всего около полумиллиона человек. О боже! Это ничтожно мало, когда речь идет о вас. Оливер рассчитывал пригласить президента, но он все еще на рыбалке. Вместо этого я договорился с симфоническим оркестром. Если вы обо всем договорились, зачем ехать в Олбани? Сегодня утром у меня появилась идея. Я хочу, чтобы губернатор учредил всенародный праздник в вашу честь. Что-то вроде Дня Святого Валентина? Я рад, что сказал вам. Хейзел, я хочу, чтобы вы знали сегодня и всегда, я восхищаюсь вами. Пожалуйста, не говорите так. Вам действительно нужно уезжать? Я вернусь уже к ночи. У меня для вас есть еще один сюрприз, но я пока не скажу. Нет, я должна слышать. Хорошо. Я обещал вам этого не делать. Чего не делать? Не звать других докторов. Хейзел, я знаю, как вы верите Иноху, но я нарушил обещание. Сегодня днем на пароходе пребывает доктор Эмиль Эггельхофер, профессор из Вены, и я приглашу его к вам. Зачем? Хейзл, он величайший в мире специалист по отравлению радием. Я знаю, что это неизлечимо, но когда я услышал, что он плывет сюда, сразу же дал телеграмму. Всегда есть какой-то шанс, пусть даже один на миллион. Простите, мне нужно бежать на 10-часовой поезд. Хейзл, я знаю, что это трудно, но мы должны надеяться. До свидания. До свидания. О, простите. Дети уже пришли, Хайзел. Какие дети? Они хотят тебе спеть. Инах, мы пропали. Что? Не задавайте вопросов, просто слушайте. Скоро сюда приедет доктор Эггельхофер, который разоблачит меня и Оли. Вам нечего бояться, ни один доктор не появится поблизости. Выпейте еще одно яичко. Прошу вас. У нас есть только один выход, только один, чтобы спасти меня и Оли, и вас. Я должна совершить самоубийство, прежде чем явится профессор. Я утоплюсь. Что за вздор вы несете? Замолчите. Я оставлю записку, где поблагодарю город и всех-всех. Вечер? Вы спроводите медсестру, а я брошусь в реку. Наверняка это кто-то заметит, а вы будете ждать в лодке, чтобы меня вытащить. Я проплыву под водой, потом сменю имя и буду прятаться до конца своих дней. Никто никогда меня больше не увидит. Мои похороны пройдут без меня. флаг, поем мы громко, жить осталось ей недолго. Только знай, что до конца в наших ты живешь в сердцах. Hey, the fight you need Любимая, это твой Эрнест. Какие цветы ты любишь? Не волнуйся, милые, они все по одной цене. Я беру оптом. Скоро буду, любимая. дайте мне Монинг Стар» срочно. Кто совершил самоубийство? Читай, что там написано. Дорогой Нью-Йорк, прощай. Запомни меня как человека, которого ты сделал счастливым. Здесь я окунулась во все радости жизни. Лишь одно, во что мне осталось окунуться — это твоя прекрасная река, которая улыбается у меня под окном. Легко умирать, когда твое сердце исполнено благодарности Хейзел Флаг Привет, Оливер С праздником все улажено, губернатор разрешил Проклятие, она нас надула Кто? Мисс Флаг? Связалась с другой газетой? Бросилась в реку Слушай, безмозглый крот, что ты пытаешься мне сказать? Хайзел Флаг совершила самоубийство Я не верю Твой султан нашел ее предсмертную записку он видел, как она вышла из отеля пять минут назад. Сейчас же соедините меня с мэром. Звони губернатору, пусть назначат праздник на завтра. Вы с губернатором отличная парочка гробокопателей. Это мэр? Говорит, Олис Кук из «Моринг Стар». хайзел я здесь. Раз. Два. Хэйзл, остановитесь. Не надо. Стойте. Отойдите оттуда. Вот глупое, что за бес вас вселился? Что вы хотите делать? вами все в порядке. Да, все в порядке. Только я не умею плавать. О, Оли. Да. Хватайте за меня, я умею. Хорошенькую же штуку вы хотели выкинуть. Почему вы не остались в Олбани? Бросаться в воду, чертя голову. Я не бросалась, меня столкнули. Перепугали всех до смерти. Я не хотела. Слушайте, либо вы сейчас же даете слово, что это больше не повторится, либо я вас... Оли, а их не надо предупредить, что вы меня нашли. Они же избы раздят всю реку. Ничего, свежий воздух им полезный демки, я хочу с вами поговорить. Куда? Это место не хуже любого другого. Полезайте. А здесь ужасно уютно, правда? Вы еще сердитесь на меня? Я сержусь на себя. Это я вас довел до такого своими дурацкими рассказами о похоронах. Нет, Уаля, дело совсем не в этом. Дорогой, я хотела бы сидеть здесь с тобой до конца своей жизни. Хейзел, ты выйдешь за меня замуж? Что? Что слышал? Ты выйдешь за меня замуж? О, Вале, отвечай же! Но, дорогой, у нас нет будущего. Не говори как полоумная, Мне плевать на будущее. О, Вале, если бы все было хорошо, я бы, дорогой, не спрашивай меня, просто поцелуй еще раз и оставим это, чтобы не портить твою жизнь. От а чего нам вообще стоит ждать от жизни? Несколько часов безудержного счастья – это все, что получают даже самые отчаянные везунчики. Всего несколько часов, которые мы бережно лелеем в памяти. Я буду с тобой у последней черты, матрос. Я буду махать тебя оттуда рукой на прощание. Это все равно, как если бы мы с тобой жили вечно. Ты будешь становиться старше в моем сердце. Вы не видели юную леди, которая прыгнула в реку? Да, она здесь. Хорошо. Давайте помпу. Не надо помпу. Она отлично дышит. Вы не отвезете нас в ее отель? Конечно, залезайте. Черт побери. Спасибо. На здоровье. Спасибо. На здоровье. На здоровье. Кажется, я наконец-то прокачусь на пожарной машине. Да. Черт побери. Едем. Едем. Едем. После того, как ты пыталась удрать, Оливер весь как на иголках. Знаешь, я был к нему несправедлив, когда я ему сказала, что ты целая и невредима, у него перехватило дух. Он минуту не мог вымолвить ни слова. Он очень мил. Ну, до завтра. Выспись как следует. Доброй ночи. Постой. Если ты вдруг когда-нибудь меня возненавидишь, помни вот это и это. Это самый большой пожар со времен Рима. Так, так, так. Здравствуйте, Хейзел, заходите. А я-то думал, что с вами приключилось. Ина, кто этот человек? Кто он? А, это приезжий из Европы. Зашел немного поболтать. Мы с ним обсуждали медицинские проблемы. Простите. Я хочу вас представить Хейзел Флаг. Мистер, как вы сказали ваше имя? Эгельхофер. Доктор, доктор Эмиль Эгельхофер. Эгельхофер. Доктор, доктор Хофельгер. Кажется, доктор... Я вас уже где-то слышал. Иннах, сядьте. Мисс Флаг, на проходе я получил от Морингстар телеграмму, вызвавшую у меня профессиональный и человеческий интерес. Я сразу же явился к вам. Это должно быть мои коллеги. Прошу вас, господа. Это юная леди, мисс Хейзел Флаг. Доктор Освальд Хунч из Праги. Доктор Феликс Марачевский из Москвы. Доктор Фридрих Кирценвайцер из Берлина. Это выпь на болоте, так жалобно плачет. У мисс Флаг нет никаких следов, никаких признаков, ни малейших симптомов отравления ради, мистер Стоун. Нам несколько мешал этот ее канавал из Вермонта, но... мы все равно сделали рентгеновские снимки. Вы уверены, что обследовали именно ее, а не какую-нибудь самозванку? В данном случае единственная самозванка, мистер Стоун, это та юная леди, которую мы обследовали. Молодая женщина, известная как Хейзел Флаг. Вот полные данные нашего обследования. Это рентгеновские снимки, на которых виден весь скелет молодой женщины, известной как Хейзел Флаг. А это мистер Стоун... Мой счет. Наш счет. Заверяю вас, что ни я, ни мои коллеги ни единым словом не обмолвятся об этом в газетах. Всего доброго. Вам совершенно не о чем беспокоиться, мистер Стоун. Ваши тревоги позади. Пришлите мне четырех грузчиков из отдела распространения. У меня для тебя новость касательно Хейзл Флаг, от которой твоя кислая мина расцветает фиалками. Сядь покрепче и слушай ушами. Мисс Флаг сегодня выходит замуж. Пожелаем мне счастья, старый осел, потому что ее жених я. Слушай, я знаю, это звучит глупо жениться на женщине, которая осталась всего несколько недель, такие медовый месяц с бомбой под дверью. Но, Оливер, я все решил. Что с тобой? Я хочу сделать тебя своим шафером. У тебя что-то болит? Я пришел за поздравлениями, в чем дело? Что тебя грозет? Я сейчас сижу здесь, мистер Кук, пытаясь изобрести способ выбраться из величайшей катастрофы, которая обрушивалась на голову невинного человека со времен Иуда Искариота. Что ты там бормочешь? Какая катастрофа? Я сижу здесь, мистер Кук, мечтая о том, как я вырву твое сердце и нафарширую, как оливку. Спокойно, Оливер. Ты что-то не в себе. Я принесу воды. Ты погубил меня, ты погубил Монинг Стар. Ты навеки запятнал честное имя журналиста. Ты — это ошибка природы, Хейзелфлаг. За такие слова придется ответить, Оливер. Я требую извинений. Извинений? Посмотри, посмотри на этот скелет. Ни одной недостающей косточки, все на месте до последнего позвонка. Вот, прочти. Засунь свой нос. Это твоя Хейзлфлаг-авантюристка столетия, гнусная притворщица с душой угря и мозгами тарантула. Так значит, она совершенно здорова. Боже правый, мне просто не верится. Это же чудо. Немедленно отправляйтесь в отель Уолдорф. Хватайте Хайзел-Флаг и волоките сюда, даже если придется тащить ее по улице за волосы. Оливер, если ты хоть пальцами тронешь, тебе не забравать. Оставайся здесь и следи за этим маньяком. Наблюдай каждый шаг, чтобы через полчаса Хайзел-Флаг была в моем кабинете. А ты сиди здесь. Оливер, ты не причинишь ей вреда. Молчать! Я женюсь на ней. Вбей это в свой обезьяний череп. Плевать, что с нами будет. Что она сделала? Я ее люблю. Волшебная мысль. Я благодарю Бога на коленях, что на лгуне и не умрет. Ты благодаришь Бога на коленях в то время как весь город готов смеяться над нами? Их гогот разнесется по всей вселенной. Пусть смеются, я посмеюсь потом. Это будет почище французской революции. Надеюсь, я буду здесь, когда она разразится. Я хочу обратиться с речью к нашим дорогим читателям, прежде чем они насадят наши головы на колье. Я им скажу, что мы выступили как их благодетели. Мы дали им шанс притвориться, что их фальшивые сердца сочились молоком человечности и доброты. Как твое имя? Мое. Макс. Макс, мне нужна здесь тишина. Тишина, чтобы я мог подумать. Ты называешь ее авантюристкой? Хватай его! Хорошо, только не забывай, что она для тебя была лишь средством поднять тираж. Ты использовал ее как и все разбитые сердца, что попадали в твои сети, чтобы растормошить безучастную толпу и заставить покупать твои газеты. Ну хватит о продаже газет! Прежде чем я покончу с этим Дракулой в женском обличии, она твердо зарубит себе на носу одно. Оливер Стоун в тысячу раз хуже, чем любое отравление ради. Да, кто это? Мо? Какой Мо? Кто такой Мо Левински? Это мой брат, вы послали его к той девушке, помните? Мо, послушай, what? что? Что такое? Well, Чего вы копаетесь? Хватайте to top, ее и тащите to сюда, как я сказал. Выплюнь кашу изо рта и говори громче. Он с придурковат, мистер Стоун. Дайте лучше я с ним поговорю. Он как только занервничает, пиши пропало. Привет, Мо, это Макс. Но ну, Что там у тебя? Вот это да. В чем дело? Сейчас, сейчас. Продолжай, Мо, и не волнуйся так. Ага. Не может быть. Послушай, Мо, не вешай трубочку. Я переговорю с мистером Стоуном. Ну? Он спрашивает, где можно найти врача. Эта девушка больна. Кто больна? Это девушка, Хайзел Флаг. Вранье. Послушай, Макс, спроси, вот чем она больна. Он уже сказал. Говорит что-то вроде белой горячки, только он не может выговорить. Там рядом есть медсестра? Минутку. Мо. Слышишь, Мо? Это Макс, твой брат. Его уже потряхивает. Не сползай с катушек, Мо. Скажи мне только одно, там есть медсестра? Да нет, не сестра, медсестра. Ну такая, в белом вся. Вот, точно. Да. Дай мне трубку. Сейчас, сейчас. Я говорю, дай трубку. Вот ваша медсестра. Мисс Раферти, это Оливер Стоун. Пневмония? Она притворяется. Температура 41? Умирает? Идите и измерьте еще раз. Я не доверяю этой девушке, пока не будет врача. Нет, только не доктор Доннер. Велите Мо вышвырнуть этого вермонтского шарлатана из номера в ту же секунду, как он появится. Дайте мне, Мо. Пневмония. Это дар Господний, если это правда. Слушай, Мо, не выпускай никого из номера, пока я не приеду. Ни живой, ни мертвый, никто оттуда не выйдет. Ты понял? Меня будто помиловали на веселице, но на этот раз я никому не доверяю, это слишком рискованно. Пожалуйста, соедините меня с доктором Эмилем Эггельхофером из Вены, где бы он ни был. Ищите во всех отелях. Послушай, Оливер, я еду туда, и если ты попытаешься мне помешать, туда поможет тебе Бог в последующей жизни. Никто не собирается тебе мешать. Если девушка больна, то твое место у ее постели. Да, доктор Эмиль Эггельхофер из Вены. Поищите в центральной клинике. В пивном ресторане Шоульца. Нет, я не хочу увидеть мэра. Уберите отсюда мэра. Я хочу видеть Оли. Олли, ты где? Хватит вешать лапшу. У нас мало времени. Оли, Олли, я все горю. Прикрой рот и послушай меня. Через 10-15 минут здесь будет Эггельхофер. Эггельхофер, доктор Эмиль Эггельхофер из Вены. Я понял, что ты притворяешься, как только... Оля, меня арестуют, я не могла сбежать. Я положила градусник под бачок с горячей водой и закатила истерику. Оля, ты меня ненавидишь, я знаю, я же говорила не тебе... Не будем сейчас об этом. Оля, он снова меня разоблачит, это ужасно. Подними голову и слушай меня. Ты меня ненавидишь? Помолчи, где горячая вода? Вон там. Как будто я не знал. У тебя два градусника? Три. У меня три. Двух будет достаточно. Ты никогда меня не простишь за то, что я сделала. Оли. я хочу умереть. Правда? Я не хочу больше жить ни минуты. Наверное, приятно было делать из меня главного дурака в мире. Где другой градусник? Оли Скук, король Олухов, натуральный золотой осел. Но я не хотела, правда. Ладно, замолчи, слушай меня, идиота. Только слушай внимательно. Сюда едет Эггельхофер. Со своей банды? С какой банды? Он притащил целую толпу профессоров с микроскопами, с тетоскопами. Я погибла. Я сдаюсь. Вылезая из постели. Нет, пусть меня арестуют и посадят в тюрьму. Ты не будешь меня так ненавидеть, если я окажусь за решеткой. Слушай, мой умирающий лебедь, сейчас не время бросать притворство. У тебя должна быть пневмония высшего качества. Ты хочешь, чтобы я постояла перед окном и простудилась? Нет, это слишком долго. Нужно, чтобы твой пульс взлетел до небес. Через пять минут у должна стонать, хрипеть и покрываться испариной. Как? Как? Драться. Мы будем драться. Ну, давай, Делайла, вставай на ноги. Я не могу. Вранье так ужасно изматывает. Снимай свой пузырь со льдом и дерись. А какой смысл? Зачем дурачить их дальше? Потому что я тебя люблю. Потому что я хочу на тебе жениться. И не собираюсь проводить медовый месяц, бродя вокруг Синг-Синга и посылая воздушный поцелуй через заграду. Ну все, хватит валяться. Ты должна обливаться потом. Давай, врежь мне, феристка. Ну же, врежь. Кто аферистка? Это вы, аферисты, с вашей газетой. Отлично, детка. Ну давай, шевелись, голубая курица. Я тебя убью! Таскать меня повсюду, будто я призываю свинья с голубой лентой. Никаких голубых лент, девочка. Только большой желтый знак с надписью Фальшивка. Это я фальшивка? Я фальшивка? Кто же тогда? Ты, этот надутый совтоклас, Оливер Стоун, который лил крокодиловые слезы. Это тебе за героини истории. А это тебе за тетушку Мэри. Ну давай, двигайся, моя маленькая лгунья. Я никогда тебя не прощу, никогда. Я тебя ненавижу. Ненавижу. Пусти меня. Ненавижу. Ненавижу. У тебя есть масса причин меня ненавидеть. Я собираюсь мстить тебе за твою вранье ближайшие лет 50. Каждая твоя ложь выйдет тебе боком. Я буду гулять, врать и заводить интрижки до самой золотой свадьбы. Да, не влезу тебе хотя бы разок. Ладно, давай. Еще? Продолжай, хорошо. Быстрее, быстрее, не останавливайся. Быстрее, еще быстрее. Давай, лучше замах, еще. Ну, что с тобой? Продолжай. У меня голова кружится. Да, это хорошо. Теперь слушай меня внимательно. Когда ты очухаешь, я хочу, чтобы ты помнила, что я скажу. Что значит «очухаюсь»? Я имел в виду, когда ты придешь себя. Я хочу, чтобы ты подменила градусники. Горячий засунь в рот. Поняла? Да, ну да, мне тебе ударить хотя бы разочек. Только разочек в челюсть, а потом будь что будет. Давай. Это лифт, они уже идут. Не забудь про градусник. Хорошо. А теперь скажи папочке «спокойной ночи». Что ты собираешься делать? Ты отлично провел бой, Уолли. Хочешь сказать, что ты все видел? С самого начала, мистер Кок. То есть ты спокойно стоял и смотрел, как я избиваю беззащитную женщину? Именно так, мистер Кок. И ты не вступился? Не вступился? У тебя, наверное, помутнение рассудка. Ты сам ее ударил. Это другое дело. Я ее люблю. Воды. Воды! Воды! Я вся горю, мне жарко. Можешь остыть, Фейзел, потому что концерт окончен. Что? Концерт окончен. Ты хочешь сказать, что все это было напрасно? Мне очень жаль. Решили надуть Оливера Стоуна? Я чую обман за... Но хоть ты не встревай. Оли. Да, дорогая. Уолли, я не хотел, я не думала, я люблю тебя. Мисс Флаг, знаете ли вы, что такое традиции Великой газеты? Понимаете ли вы, что значит высоко нести знамя журналистики? От главного редактора до последнего курьера весь жизненный пульс газеты ⁇ Мисс Флаг ⁇⁇ это честность и порядочность. Я профоли? Слово в слово. Я написал тебе эту речь 10 лет назад для конференции в Кливленде. Помнишь? Вы оба можете говорить все, что хотите, я уже решила. И что же? Я ухожу. Что значит я ухожу? Я во всем признаюсь, вернусь в Варшаву. Там меня любят. Там меня не колотят в челюсть и не сталкивают в реку. Но вы не можете признаться. Вы понимаете, что там собрались самые почетные жители города. Все они явились сюда по специальному приглашению моллингста И зачем же? Чтобы передать жителям Нью-Йорка людям всего мира ваши последние слова. Понимаете? Например. Сейчас не время для сарказма, воли. Ты меня в это втянул, так и вытягивай, шевели мозгами. Мои уже не работают. Где этот доктор-донор? Где этот врачеватель-проныр? Он немного покутил. Жаль, можно было бы его скормить волкам. Вот когда он нужен, его никогда нет. У меня есть идея. Похороним ее по-индийски. Как делают йоги. Просунем ей трубочку, чтобы она могла дышать. А на следующее утро выкопаем целехунку. Сам закапывайся. Выпустите меня. Останови ее, останови. Я притворщица лгунья. Я не умираю и не собиралась умирать. У меня не было никакого отравления ради. Я вообще не больна. Я хотела поехать в Нью-Йорк и поехала. А теперь вы в Нью-Йорк можете катиться к чертям собачьим. Мистер Стоун, <связывая> это правда? <связывая> да. Но это ужасно, ужасно. Я принял все близко к сердцу. Я выделил средства из городского бюджета. Я дал ей ключ от города, и. Выборы уже на носу. Вот ваш ключ, он мне больше не нужен. Мисс Флаг, я представляю 100 тысяч юных матрон. Мы изменили весь учебный курс с угрозы коммунизма на подвижничество хейзел Флаг. Мисс Флаг, общество подруги Леса, учредила отряд имени Хейзел Флаг, где я являюсь старшим егерем. В него записалось уже 4000 человек. Если вы и дальше будете бравировать своим воскрешением в столь отвратительной манере, деревья Америки останутся без подружек. Дамы и господа, Монингстар не может лишить веры своих читателей Все это следует сохранить в тайне Ах, оставьте меня! Я уже действительно хочу умереть Уйти куда-нибудь далеко и умереть в одиночестве, как слон Хейзл исчезла Дорогой Нью-Йорк, мы с тобой от души повеселились вместе, ты и я. Но даже самое лучшее когда-нибудь заканчивается, и я ухожу, чтобы встретить свой печальный миг одна, как слон. Искренне твоя, Хейзл. Радиограмма «Мистеру Куку» на судно «Южный крест». Похороны Хейзл прошли сегодня с большим успехом. Стоун. Вы довольны, мистер Кук? Я счастлив, миссис Кук. Я знаю, что вы хотите сказать. Вы думаете, что я Хейзел Флаг? Я уже устала от того, что люди принимают меня за эту притворщицу, притворщицу. Юная леди, как вы смеете называть Хейзел Флаг притворщицей? Как вы смеете поручить память одной из самых отважных девушек всех времен, несмотря на таких как вы, мир никогда не забудет Хейзел Флаг. Этого я и опасаюсь. Не бойся, детка. Еще пара месяцев и они не вспомнят, как тебя звали. Найдут себе другого слона. Оля, ты забываешь, что меня знал и любил весь Нью-Йорк. Меня любили за мужество, за мою улыбку перед лицом. В конце концов, я была очень важная персона. Лишь пузырек в котле Манхэттена. Они уже стали проявлять нетерпение, видя, виде, как ты затягиваешь свою кончину. Враньёй, ты это знаешь. Почему сейчас миллионы людей плачут, лишь подумав обо мне? Почему бы тебе не взглянуть на себя трезво, Хайзел? Ты была для них очередной диковинкой, вроде женщины с бородой. Сейчас же извинись, или я... Хейзел! Хейзел! Да, Инах. что случилось? Хейзел! Хейзел! Бегите! Спасайтесь! Отель затопило. Затопило. Фильм, переведён и озвучен на производственной базе ТПО «Редмедиа».